Я приветствую тебя на своем канале Тараторка. Тема нашего расклада звучит так. Прогноз на май для львов. Посмотрим, что нам скажут карты. Какие-то ключевые моменты, которые они покажут да, в предстоящем месяце мая. Для всех львов расклад будет общий. Потом, я надеюсь, вы прокомментируете, у кого что-то. Как сложилось. А, заранее вас попрошу подписаться на канал, поставить лайк или дизлайк, а, и обязательно пишите комментарий. Нравится ли вам такая рубрика? А, Интересна ли для вас а, вообще эта тема? Вот в дальнейшем я хотела сделать годовой расклад, но я что-то поздно спохватилась, как обычно. Вот. Сейчас я секунду пока буду говорить наушники уберу чтобы не мешали мне вас вам рассказывать так что еще хотел сказать предлагайте свои темы в комментариях да а я по мере возможности буду выпускать их Расклады, если вам зайдет я посмотрю да там по просмотрам по вашей динамике да. Если я посмотрю и увижу, что там ну, действительно вам это будет тема интересна, то я, конечно, буду ну, постоянно обновлять каждый месяц расклады. Так, а еще раз напоминаю, что у нас не будет... Или весь стол кошащей шерсти протирала на самом деле. Но ну, у меня тут в предыдущих видеороликах видно, было. кот приходил, полинял и ушел. А что я говорила? А, расклад общий, вариантов не будет. Надеюсь, большинству что-то срезонирует. Не обязательно все на себя цеплять. Если вы слышите что-то близкое к вашей истории, то жду от вас обратной связи. Мы начинаем. Так, прогноз для львов на май месяц. Так, у некоторых а, будет, у некоторых будет в мае месяц из-за львов, да, смотрящих этот расклад, а, желание сменить место жительства или место работы, или просто переехать куда-нибудь. Ну, с одной, допустим, квартиры, если вы, допустим, снимаете, или даже если, ну, короче, как-то поменять свое местоположение в какой-либо плоскости, да. Заколебет вас уже эта рутина, да, какие-то проблемы, какая-то тягомотина, вот что-то такое ощущение, хочется какой-то стабильности. Для некоторых на это повлияет ваш супруг или супруга, да, в данном случае Ну, я буду говорить от, для женщин, да, ну, потому что Или вы сами инициатором станете, да, этого желания Потому что ну, тут карта Королева Пентакли вышла Тут и так, и так, и, и так можно, да, трактовать Вот для вас, конечно, очень важна стабильность, но а, какие-то застарелые, да, какие-то не устраивающие у вас а, обстоятельства все сильнее и сильнее, да, будет вас склонять к решению поменять место работы, жительства и так далее, да? Так, что еще вас ждет в мае месяце? Организация вот этого переезда для некоторых состоится, да? Угу, угу. Очень важен какой-то момент, связанный с какими-то предыдущими да, действиями, которые вы которые вы сделали до этого. И вы хотите результатов в мае месяце. Сма... Так, давайте посмотрим, какой результат будет у этих ваших ожиданий в итоге. А, но неоднозначный. Особенно, если это касается денег. Очень неоднозначен. Вообще, знаете, само мероприятие, всё, которое, в которое вы вложились... Ну, я не имею в виду э, переезд, я имею в виду предвосхитивший вот этот переезд, да, какие-то моменты, э, какие-то ваши старания, вложения, вклады, да, э, которые вы совершали, вот эти действия, да, для того, чтобы получить -то, какую-то прибыль, да, для себя. Вот э, касательно вот этого момента, да, я не вижу тут, если честно, э, каких-то... Благоприятных Вернее тот результат На который вы рассчитывали Ту прибыль, которую вы ожидали Я ее здесь не вижу Я вижу здесь Что это Вот Не совсем удовлетворительный для вас Итог Тоже станет Плацдармом для вашего решения Переехать Начать что-то по-другому Да Вот Потому что, ну, это вас окончательно убедит в этом решении, и, э, то есть, будут моменты, когда вы будете думать, может, я поспешил, поспешил, ну и так далее. А тут такое нет, все правильно, вот это так-то -так вышло, поэтому тем более это знак свыше, да, что называется, ну, потому что здесь постоянно, вот, смотрите. Э, уже три карты, да, для дороги? Вот об этом тут речь идет. Ради стабильности есть какое-то внутреннее ощущение того, что ваша внешняя среда, да, окружающая вас, она вам не подходит, да. Что называется, не та плотность воды. Вот. Окей, еще что в мае вас ожидает? Какие еще новости тут творится? Чем связаны, с чем связано? С чем связано? Смотрите, э -э, ваше решение, ваше решение э -э, для многих, то есть, то есть, как как, как как я тут могу описать эту ситуацию, да? что долго запрягаешь, но быстро едешь, да, вот, вот этот момент ваш, да, то, что вы вот так вот в итоге решите, условно, ну, если так произойдет, если вам это резонирует опять же, расклад общий напоминаю, да, то для семьи вашей, да, и не знаю, самых близких людей это станет очень ну, таким серьезным сюрпризом, да. Ну, то есть, скорее всего, вы их не посвящали в какие-то тонкости этого решения и всего остального, да, из-за этого м -м, тут э -э, такая реакция может последовать неоднозначно тоже, опять же, ну, типа, куда ты торопишься и все остальное, ну, потому что они всей картины не видят с вашей стороны, потому что вы их не посвящали, да, э -э, и тут есть э -э, момент того, что, ну, натянутые отношения будут, поэтому что я могу посоветовать если для вас эти люди действительно важны, вы э, ставьте их в известность о своих решениях, хорошо? Чтобы потом не было вот, э, обид взаимных, да, каких-то неурядиц, потому что все равно ваши близкие – это единственные люди, которые вам в трудную минуту смогут как-то либо помочь, да? Для этого их надо заранее оповещать о каких-то серьезных вещах, да, а не из бухты барахта это все делать. Да, для вас, возможно, этот вопрос уже давно решенный, завершенный, закрытый, но для ваших близких это ну, может быть не совсем так казаться. Окей, давайте еще посмотрим львы, что ждет у Майи? Ну, Новый мир. В принципе, решение для вас достаточно хороший результат, может, вы заметить там вы сможете себя по-другому реализовать на новом месте, да, по-новому как-то поставить и позволить вам благодаря этому какие-то плюшки получить, да, в плане работы, коммуни... ну, в плане коммуникации на новом месте, да, вот. Окей. Okay. Что-то тут у себя про переезд. Ну, вы все еще не решаетесь, да? Но в мае месяца вы примите какое-то решение, да, окончательное для себя. И... И и начнете уже действовать, да, по плану, да, да. В ожидании уже новых каких-то перспектив, новых а -а, совершений. вот об этом тут а -а, нам карты говорят. Ладно, еще что-то будет, какая информация для львов на май месяц? Так. А -а -а Так, так, так. А, есть момент а, с, с, с предыдущим местом работы. Если вы меняете работу, да. и тут говорится о работе, а не переезде, да, о, о, о перемене места работы, то а, вот если в случае семьи, близких людей, вам нужно их там оповестить, то в плане какого-то рабочего момента можно и не оповещать об этом, чтобы потом не было каких-то, знаете, поползновений в сторону того, чтобы вы на этой работе задержались, доработали, там, отработали и все остальное, да, чтобы чтобы вас не напрягали еще в тройной, скажем так, силе, да, ну, как, не знаю, как на, ну, чтобы не ездили на вас как на ишеке каком-то, потому что это будет мешать вашей реализации Планов в итоге И И путь вам Дорога открыта У вас все грамотно получится Не бойтесь Все ваши ожидания они оправдаются Вам нужно просто сделать этот шаг Поверить в себя Самое главное это поверить в себя Понимаете Вот, вот, вот о чем карты говорят Да, да, да, да и э, ориентируйтесь на свое чутье на этом я надеюсь вам помогла моменте на этом я заканчиваю подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии задавайте вопросы и кому нужна консультация там в описании будет информация об этом так что еще я хотела сказать так, так так так так так так ну наверное все все всем пока до следующего видео